Ну что ты это? Давай что-нибудь рассказывай, Кирюха. Про что Доброе утро, друзья. Да, у нас Вчерашний день Насыщенный был. У нас появился новый ролик. Ну, с моим участием, короче, да? Вот. А после него прямиком мы пошли кахавать шашлык. Ну кушать. Жарить. Да. С, ой, с, с виски, тут и виски Ты перебрал Века, да? Немного вчера перебрал. Не-не-не, я не перебрал. Просто, блин, я ожидал то, что мы на работу мы пойдем, как обычно, к восьми утра, а тут нифига себе, в 5, 5 утра я просыпаюсь, думаю, у меня есть еще два часа по, поспать, ну, полежать просто. Так, Кирюха, ролик будет прикольный. Я его смонтировал почти. А, друзья, кто не в курсе, это канал Жека, а, или влоги Жека, или Жека Родительский Дом. Вот вчера снимали ролик а, с Кириллом про Соль, что еще? Про кислоту еще, Да, про его жизнь. Вот, друзья, опять же мы... там не вся, конечно, жизнь была. Типа такие моменты. Да, не пищевая, соль, друзья, если кто подумал, не соль для ван. Соль а, пищевая. Да. Ты что-нибудь сейчас можешь тоже интересное рассказать нашему зрителю и ну, своей знаете, жизни? Давайте вот одну, одну историю такую небольшую. Это то, что вот мне сейчас вспомнилось. Это про короче. Давай, давай. Вот. Мы тебя вним... вы, вы сами, точнее, откуда вы знаете. Вот, типа наркотик секс у нас. Вот. И тут такая тема была, то что я же не буду с пацанами сексом заниматься. Вот, мы взяли. Вообще говорят, извини, соль это наркотик такой, голубой наркотик. Ну понял, короче Ну бля, вообще на самом деле это пиздёшь да, потому что пофигу, у кого порой по мне, мне вообще, мне вообще ни до чего не было Когда я его, я его фигачил, типа мне, мне ни фига там не было до этого Мне было до вот этого, типа за мной трон или то. Когда ты соль принимал для ван. Давай, дальше Типа Я тебя перебил просто Зашли мы в подъезд Накатали по вот таким дорогам очень покажи красиво. по каким И короче С, ним, с ним общаемся Пока приход идет Общаемся, общаемся И что-то меня так Прикрывать резко стало а, Прям вот так Ну и, ладно Я не буду звуки там да, Я так прикрыло короче, что, что мне Прям захотелось след как чего-нибудь такого эротичного, девочку там, по, ну, поиграть с девочкой Вот, а никого не было вот. Но была рядом Ферилла Я сижу, такой, Ферилла, я не знаю, зачем я это делать начал, но я ее вылезу Нифига себе Ферилла подъезд, она такой же был ты думал... Э... Я, я, я не думал, ничего, про, я не знаю, зачем я это делаю. Типа, до да, пацанов там в любом случае не дошло. Там, не знаю, мне пофигу, что вы будете писать-то, я не знаю, зачем я это начал делать. Типа, бля, мне так хайфово было, мне хотелось что-нибудь, блядь, прям вообще бигит. Все пацаны говорят, я вообще хорошо, короче ну хорошо и что дальше что и, было и дальше типа мы, ну, дальше мы пошли гулять и, и там общаться с девчонками уже потом ну, с прохожими и это все спросит наш зритель тебя а? кирилл и это все спросит наш зритель тебя кирилл я думаю на сегодня хватит не давай еще какую-нибудь историю очень такую интересную да я даже не знаю, у меня башка не крутит, на самом деле. Я, я встал 20 минут назад и уже на работу иду, блин, 6, 6 утра времени. Типа, блин, у меня башка не крутит. Мне хочется побыстрее дойти на работу и там еще посидеть немного. У нас еще шашлык есть, короче, с тобой. Вот. Хорошо, друзья, мы вас ни в коем случае не агитируем. На наркотики этот канал э Жека. Влоги против наркотиков. Но мы за шашлык. Засочный, вкусный, шашлык. Да. Так, а что ты можешь посоветовать зрителю? Что, такого... Если сексом занимайтесь, занимайтесь от своего удовольствия. Типа, не надо его ни с чем смешивать. Типа, если ты хорош в нем, то, блядь, не надо еще экспериментировать больше. А, друзья, видите, какая у нас дорога. Длинная, предлинная. Вон, Кирюха. Кстати, у тебя на руке татуировка, а ты уже вчера за нее пояснял, а что у тебя за три шестерки? Можешь показать, а три как шестерки? у Моргенштерна? Это, чер... Это я черта зачеркнул, короче. Покажи, чтобы... покажи. Видим. Так, где она? Это самостоятельная. Нет, дело. три шестерки покажи. Друзья, прям как у Моргенштерна. Где она у тебя, на какой руке? Не, не у Моргенштерна. быть, я ничего плохого о нем не думаю. Сейчас. Типа он получше меня живет. И красавчик. Короче, друзья. Три, три шестерки зачеркнуты и кресло всегда с собой был. Ага. Так. А у тебя был когда-нибудь а, передос, что-нибудь, как не было, я, ничего, я хочу побыстрее пойти пошло. Потому... И... Может быть ты не, умирал. Я, я, я не знаю, у меня от соли былки, я, я, я не могу это назвать. Веритош это когда, про... а, я могу проспать, сказать, пошел. но это все потом. не давай сейчас. Не хочу сейчас. Просто не варит голова, ну честно. Я, я хочу побыстрее, я хочу вот так вот поехать Все, да? Да-да, скажи, а давайте там подписывайтесь, свое мое Да, подписывайтесь. Нет, Если давай... не подписывайся, я ничего говорить не буду. <связь> ну ты не в следственном а, изоляторе находишься, <связь> у дознавателя, поэтому как бы я думаю сейчас люди делятся информацией. Мы же помогаем другим людям. Ну, а, а они нам должны помочь подписки. <связь> да, друзья, поэтому подписывайтесь на канал Жека. Ставьте комментарии, лайки. И не забывайте правду, будь здоров делиться этим видеороликом в социальных сетях, давайте, друзья, пока!